Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем проходить сюжет в Emperion Galactic Survival. Всем приятного просмотра. Пришло время уже спускаться в саму шахту. Здесь мне уже практически делать нечего. Так, вспомнить бы, как я сюда попал. Вот, по-моему, сюда. Да, вот здесь большой длинный лифт. Что я думаю, по любому внутри этой шахты будут какие-то контейнеры, в которых можно будет найти очень вкусный лут. Я хочу этот корабль сейчас подогнать поближе к шахте, чтобы там был доступ к этому кораблю. И не нужно было постоянно туда-сюда летать. ну смотрите практически впритык подлетел так получается можно попробовать здесь поставить экстрактор давайте попробуем и нужно найти какой-то источник Прометия, чтобы он Прометий добывал. Точнее, даже пентоксид, а не Прометий. Это у нас Прометий. Так, я видел еще пентоксид. Так, а вот эта зеленая штука что? Это заскозий, скорее всего. А, р руда, Заскозий у нас красный а если попробуем э, поставить сюда экстрактор а он не хочет ставиться да, это все скорее всего нужно будет собирать уже вручную давайте тогда лишнее все сбросим э, импульсная винтовка так, вот это все сбросим и для начала думаю пока что хватит ну давайте спускаться вниз посмотрим что у нас там ожидает так фонарик включен так давайте поп... что-то лагает давайте попробуем сделать вот так Ну -ну. Патрона на снайперскую винтовку У меня должно быть довольно много А ну, давай Показывай свою голову А, все Так, хорошо хм, Куда ты летишь? Так, скорее всего, на снайперскую винтовку патроны у меня где-то там в контейнерах. Сейчас попробуем их подобрать. А ну. Так, где же... Так, патроны снайперской винтовки. Замечательно. О, как удобно. Кто-то проложил немного света, чтобы отметить путь. Следуй за красной нитью вниз в бездну. Хм. ну тогда пошлите за маркерами красными Как что-то мне здесь не нравится сейчас по-любому кто-то со спины подойдет ага Еще две мерзости Так, может быть там еще кто-то есть Но Я пока, наверное, пойду сюда Посмотрим, что у нас тут в контейнере Ипусная винтовка Аптечки, огнемет Это довольно полезно а Давайте попробуем сбросить это все Обратно Вот так, сюда, сюда. Э, холодильник. Так, огнемет тоже нужно сбросить. Я думаю, что пока все. Аптечки это круто. Так, что тут будет еще? Вот, кстати, снайперская винтовка и пригодится. А, смотрите, она еще и хедшотом не полностью из первого раза убивает. Оно. Так, в мерзость довольно тяжко тяжело попасть. А ну, так, давай, меньше бегаем, стань на месте и стой. Так, надеюсь, там со спины больше ничего ко мне не подойдет. Так вот еще есть полочки. Смотрите, сколько их тут. А ну так. Блин, вот эти маленькие почки меня раздражают. Ну, давай меньше двигайся. Из всего, что смогу, мясо соберу. А смотрите, здесь еще не у каждого паучка есть мясо. Так неинтересно. Так, что у нас тут? Удобрения, травяные листья. Это все? Ну, вроде бы как да. Что у нас тут? медустройство, энергетическая ячейка, смотрите круто 30 пентоксида есть медустройства всегда будут полезные так, нужно теперь что-нибудь перекусить так, гамбургер у меня есть это я сброшу сюда пока пойдет это сбросим сюда у меня есть еще сухпай о которой я постоянно забываю а ну. еще мясо соберем так есть две дороги одна сюда Так, а что у нас тут? Какие-то контейнеры. Электроника. Тоже ничего интересного. И тут. Так, это ведь два разных, да. Два разных контейнера. В любом случае, если будет возможность взломать это все здание, я хочу разобрать его на части эти материалы надписи очень знакомо так вот очередная мерзость ай-яй-яй в целом не беда хм, я подобрал патроны с картечью а ну, С этих штук падают патроны с кортечью. Да. Так, что у нас будет интересного тут? Так, здесь пусто. О, -о, -о ремонтный отсек, импульсный лазер. Опять медустройство. Вот эта штука, ремонтный отсек, довольно-таки полезная вещь. Его можно как минимум э, хорошо разобрать и получить из него довольно много интересных деталей. Так, здесь у нас лифт вниз, туда я сейчас не хочу. Что у нас с этой стороны? А здесь я, похоже, уже был. Ну да, отсюда я, получается, пришел. Итак, там я был, тут я не был. Где вы все? По-любому здесь будут какие-то тараканы. Ай-яй-яй. Да не подходите вы ко мне. Ай-яй-яй. Ой, загрызли. Там внизу засели тараканы. А Я не могу туда добраться. Попробуем вызвать дрон. Забрать свои вещи. Так, надеюсь они дрон кусать не станут. Ну, давай. О, смотрите. А вещи в панельку быстрого доступа сразу подбираются. Так, их так отстрелить получится. Да. Хм. А одного, скорее всего, не получится отстрелить. Хм. Зато вот так можно. Ну, давай. Вот. Там еще что-то есть. Ну... Так, вроде бы стараканами все. По крайней мере, здесь. у нас что так а здесь меня будут убивать нет нет нет умирать я пока что не собираюсь так я чего я умер был забит до смерти попробуем сейчас опять вызвать дрон с помощью дрона забрать все свои вещи. А, это вентиляция. Так, что-то дрон не в ту сторону полетел. Ну, давай. Где нас покусали? Где мои вещи? Хм. Действительно, где мои вещи? А, вон, отметка. Так, они вот тут. Итак, получается, там внизу меня уже поджидают. Оп, дробовичок. Сколько их там ждало меня, я что-то не помню. Наверное, три мерзости есть точно. Так. Там есть еще это по-любому. То, где так по-любому нужно аптечку скушать по-любому так давайте это и сделаем вот хорошо что я хотя бы аптечки нашел ну я вроде бы уже подбирал. Так, здесь... Вот есть один. Подземное сооружение. Что здесь делают эти зироксы и тварьи? Смотрите, он что, меня с одного удара убил? Так, где оно? А, их тут два. Так, это я уберу с одного выстрела. А вот еще одна мерзость, которая напрашивается. Так, надеюсь, здесь э, чисто. заряжаемся. так, здесь мы можем спуститься вниз, да, скорее всего придется спускаться и скорее всего нужно будет опять скушать аптечку Ладно, так и поступим. Что у нас тут есть? Инъекция адреналина. Кто у нас водится тут? Это паучки? Вроде бы да. Кто еще? Пока что, можно сказать, везет. Хм. Так у паучков мясо должно быть. Так, дохни уже. Что у нас тут? Мульти-инструмент. Мотор. Стальная пластина. Что у нас тут вот один паучок живых остался так патрона на дробовик стоит все меньше обезболивающие опять инъекция адреналина Точно не военный комплекс? Какой-то храм? Древнее место поклонения? Хм. А я, кажется, помню это место. Здесь в самом низу, похоже, будут какие-то экраны с голографическими надписями, где будет описана история какая-то. По-моему, в прошлых прохождениях, в прошлых сезонах у меня это было. А ну... Хватит бегать. Все, больше никого нет. Хм. Двое. Так, теперь еще кто-то, походу, должен быть. Так, там. Вверх. Хм, вон, кстати, следующая точка. Давайте посмотрим, может быть здесь будет спрятан какой-то контейнер с красивым вкусным лутом. С хорошим вкусным лутом. Ну, вроде бы ничего такого нету. Я считываю чрезвычайно высокие энергетические колебания и кто-то пытается получить доступ к моим базам данных. Информация, которую мне удалось расшифровать, имеет некоторые интересные последствия. Ну, пошли дальше, посмотрим, что тут будет. Куча пауков... Может быть даже из снайперской винтовки попробовать их пострелять. Так, нужно немножко поэкономить дроп. Думаю, в дальнейшем она мне еще пригодится. Так, что у нас тут дальше? Ага. Хм. Ну, в целом, так как я и думал. Информация, которую мы получили, указывает на то, что это часть древней станции, так называемой Азаблеи талон -Зиракс. То, что лежит перед вами, похоже, является одним из разделов с ядром искусственного интеллекта и некоторыми базами данных. Давайте все же я сохранюсь. Резервная копия никогда не помешает. О, ты что такое? Талон похоже. Ну, давайте. Может быть, он захочет с нами пообщаться. Добро пожаловать, хранитель посоха управителя. Как я могу служить вам? Хранитель? Конечно, благороднейший посол далекой галактики. Для чего предназначена эта станция? Это то, что осталось от станции Махан, от славной ассамблеи Зирок Сталон. Прошли века с тех пор, как этот фрагмент некогда завораживающего мира был захвачен гравитацией этой желтой звезды. Эта часть архива выдержала испытание временем, войну безмолвия и разрушение своего родного мира, сохранив историю и технологии славного прошлого, чтобы вы или кто-либо другой могли их использовать. Как долго? 975 лет и высший представитель. Ждать пришлось долго. Другие, кто пытался украсть все данные, уничтожили большую часть информации, хранившейся в этом месте прежде, чем они стали жертвами инвазии. Эта инфекция не исчезает со временем. Ни взрыв, ни оружие, найденное в прошлом, тоже не могли остановить ее. Но теперь вы здесь. Инфекция. Я бы что многие части моих узлов данных были уничтожены. Невозможно из-за снятия защитных экранов. Деградация информации продолжается. Это место обречено. В качестве последней услуги мое скромное Я сумела активировать некоторые дисплеи данных позади меня. Возьмите все, что есть, и извлеките из этого максимум пользы. Байхуан Благородный хранитель посоха управителя. Ну, конец связи. Хм, посмотреть на панель 1. Это я сидел, получается. Так, и где же панель номер один? Здесь ничего не написано. А, портал не активен. Ну, давайте подойдем сюда. Я получаю поток данных с чертежами оружия, описанного на панели. Ну, давайте почитаем, что нам пишут панельки. Символ прошлого. Когда старший коготь прибыл в это неизведанное море звезд, их неудача в поиске нового родного мира заставила их искать следующие лучшие альтернативы. Вместо пышного водного мира, они высадились на сухую, почти безлюдную планету, поглотив последние силовые установки своих уже серьезно поврежденных кораблей. Оставшись самым минимумом, часто немногим большим чем то, что было загружено в их спасательные корабли в спешке, выжившие старейшины талонов боролись не только за выживание в суровых условиях, но и за восстановление своего общества. Как символ прошлого, демонстрирующий волю к отстаиванию своих позиций в этом новом мире, заряженный арбалет Рика бывшее церемониальное оружие гвардейцев Академии, стал символом тех немногих, кто преодолел темный холодный океан звезд. Так, похоже, здесь нам показывают, куда дальше идти. Так, это, похоже, у нас три таблички здесь будет. Ну, давайте подойдем сюда. Я получаю вторичный поток данных. Опять же, все детали конструкции оружия описаны на панели. Символ спора. После того, как они заплатили большой кровью по прибытии и первые десятилетия выживания в суровых условиях своего нового родного мира, новая надежда, новая надежда снова начала погружаться во тьму. Не имея навыков своего деда, принесшего жизнь на их планету, и не имея технического понимания древних машин, доставленных в новый мир на этих кораблях, Быстрый регресс культуры и передача технологий произошли всего за несколько коротких поколений. Высокая цивилизация Старшего Когтя распалась на кучу кланов и началось, столет... и началось столетие братских войн. Хотя Коготь, как они теперь называли себя, не были в состоянии ремонтировать древние машины, они были достаточно умны, чтобы создавать машины войны и смерти из их останков например заряженную катапульту хата М так ну давайте сразу же посмотрим что у нас есть здесь штурмовой дробовик эпик тоже очень хорошо так и пожалуй последняя текстовая панелька и давайте прочтем ее а здесь их даже две. Аида. У меня есть сильное ощущение, что эта информация может изменить представление каждого о том, что происходит здесь в Андромеде. Верно. Я уже анализирую текст на дисплеях. Мы должны вернуться к секционеру 32 и доставить эти схемы оружия. Ну, давайте подтвердим. Восхождение из тьмы. Спустя тысячу лет... Мама медленно подошла к концу, были сделаны новые изобретения, а машины, уцелевшие в битвах, привели коготь в новую эру знаний и процветания. Изучение древнего текста и останков старых спасательных кораблей позволило нашим великим предкам узнать об их наследии, их прежних технических возможностях и наследии, с которыми они были готовы соперничать. Изучая старые голографические видеоролики об Академии наук, которая правила той далекой галактикой, из которой они когда-то бежали. И, хотя самая важная информация о причине исхода из их первоначального родного мира отсутствовала, была восстановлена учеными несколькими поколениями позже. Эти люди-когтя, стремящиеся подражать своим могучим предкам, сформировали новые академии науки, дали ей совершенно другую роль – исследования и колонизация звезд. Объединение Талон-Зиракс. После десятилетий экспансии Когтю бросила вызов Федерации Торговцев, которая пыталась захватить все миры Когтя. Никогда не начинайте бойцов, Коготь с самого начала отступали, пока не обнаружили зарождающуюся цивилизацию, которая только что сделала свои первые шаги в глубокий космос, Империю Зиракс. Впечатление их напористостью, желанием Зираксов извлечь выгоду из технологического уровня, предлагаемого в обмен на защиту Академии наук Талона, было основано Ассамблея Талон-Зиракс. После окончания войны Ассамблея Талон-Зиракс распространилась по галактике, охватив тысячи миров, мирно правя десятками видов. Затем внезапно обитаемые миры замолчали, когда они узнали, что скрывается во тьме правительство и общество Когтя в частности. Пронеслись ударной волной. Наследо... Наследие последовало за ними в эту галактику. Э, ну, в целом... Э, понятно, как зародилась вот эта талонзиракс Зиракс Ассамблея. Но тут пока что я не вижу, чем эта история закончилась. Так... Теперь нам нужно активировать телепорт. Но как это сделать? Никакой телепорт активировать? Так, по-моему, я еще видел. Э, Где-то контейнер. Вот один. Хм. Или все же мне показалось. Так, портал не активен. Вот этот портал не активен. А какой же активен тогда? Этот не неактивен. Хм. Вот для телепортации в Control Room Planetary Remnant. Давайте на всякие пожарные сделаем резервную И, пожалуй, на этом я закончу эту серию.